В документе будет указано, на каком автомобиле человек проходил обучение с автоматической или механической коробкой передачи. Что это меняет для водителей и нужно ли обменивать старое удостоверение на новое. Давайте разбираться. Согласно комментариям представителя Главного сервисного центра Министерства внутренних дел, человек, проходивший обучение на машине автомате, отныне не сможет управлять механикой. В то же время, если позже у этого водителя будет желание сдать на удостоверение автомобиля с механической коробкой передач, это можно будет сделать в любое время. Зачем нужны такие нововведения? С 22 года на новых водительских удостоверениях в Украине появится новая отметка. Отметка 78 напротив графы с обозначением категории транспортного средства, которым человеку разрешено управлять. Эта отметка будет ставиться на удостоверениях только тех, кто учился управлять автомобилем на автоматической коробке. И людям с удостоверениями, у которых будет стоять отметка 78, не будет позволено управлять транспортным средством с механической коробкой передач. Как говорят представители сервисного центра МВД, Украина максимально приближает свои нормативные документы к законодательству Европейского Союза. Многие украинцы за рубежом берут на прокат машины, и некоторые страны требуют водительское удостоверение международного образца. Но с такой отметкой вполне достаточно будет только украинского водительского удостоверения. Нужно ли менять старое водительское удостоверение на новое? Старое водительское удостоверение менять на новое не требуется.